Уважаемые китайские друзья, прежде всего хотел бы еще раз выразить наши искренние соболезнования в связи с трагедией, которая постигла народ Китая. В России глубоко сопереживают вашему горю и делают все возможное, чтобы помочь в ликвидации последствий землетрясения. Уважаемый господин Шиджихун, Преподаватели и студенты университета, мне очень интересно побывать здесь, в Байда самом престижном высшем учебном заведении Китая. Буквально на днях ваш университет отметил 110-летие с момента его основания. Я искренне поздравляю вас с этим событием. Не буду скрывать, что испытываю особенные чувства, находясь здесь, в одном из старейших университетов высокого уровня, во многом и потому, о чем сейчас сказал господин ректор. Я сам долгое время находился в университетской среде, и поэтому стоять здесь, вот на этой трибуне, для меня вдвойне и почетно и приятно. А тем более потому, что в таких солидных учебных заведениях воспитывается новое поколение ученых и педагогов, философов и мыслителей, людей, из которых впоследствии и формируется элита страны, и, и на которых в будущем ложатся самые разные обязанности, ответственность за новые успехи в науке, экономике, политике и культуре. Это... Им предстоит воплощать в жизнь все самое прогрессивное и полезное для общества. И, как говорят у вас в Китае, новые люди приходят на смену старым, подобно тому, как одна волна янзы набегает на другую. Я уже не первый раз нахожусь на гостеприимной китайской земле, но впервые как президент Российской Федерации. И хотел бы на этой встрече поделиться своими размышлениями о ведущей роли науки, образования и гуманитарного сотрудничества в современном глобальном мире. И, конечно, о перспективах стратегического партнерства между Россией и Китаем, о высокой значимости этих отношений как для развития обеих стран, так и для мира в целом. Вы знаете, что двусторонние отношения между нашими странами за последние годы вышли на небывалый по своей интенсивности и насыщенности уровень. И, что немаловажно, они основаны на взаимном доверии и обоюдной уверенности в надежности и перспективности нашего партнерства. Россия и Китай – это действительно два великих соседа, а история их взаимоотношений длится уже много веков. И мы объективно заинтересованы в сотрудничестве и важны друг для друга. Причем в современную эпоху, когда отношения строятся на близости национальных интересов. Это касается как развития национальных экономик, образования и науки, так и нашего участия в процессах мирового развития. И что самое главное, оба наших государства стремятся качественно поднять уровень жизни своих граждан, сделать их семьи спокойными за свое будущее, а новые поколения счастливыми и благополучными. Считаю, что все это прочная основа для нашего тесного и плодотворного взаимодействия, для развития взаимовыгодных и устойчивых отношений на десятилетия вперед и для взаимной уверенности в том, что наши молодые поколения будут тесно сотрудничать друг с другом и дальше, укрепляя узы традиционной дружбы. В этой связи хотел бы особо отметить беспрецедентный по своим масштабам проект обмена национальными годами России и Китая. Его главная цель, безусловно, достигнута. Наши народы стали знать друг друга лучше, понимать друг друга еще лучше, чем до этих мероприятий. Подчеркну, что прочным правовым фундаментом наших отношений является договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, заключенный в 2001 году. Сейчас успешно завершается выполнение плана действий по реализации этого договора на период с 5 по 8 год, а до конца года, и вчера мы об этом договорились с председателем КНР Худзинтао, будет принят аналогичный документ, рассчитанный на период до 2012 года. И мы очень бережно относимся к сложившемуся позитивному уровню взаимодействия между Россией и Китаем. Такое же отношение мы чувствуем и с китайской стороны. В качестве примера успешного преодоления сложностей, доставшихся нам с прежних времен, могу привести пример с урегулированием проблемы границы. Завершение пограничного регулирования – это, без сомнения, историческое событие. И как юрист по специальности добавлю, что подобные вопросы, вы тоже об этом хорошо знаете, коллеги, являются в межгосударственных отношениях одними из самых трудно разрешимых. Известно, что переговорный процесс по российско-китайской границе занял более сорока лет. И достигнутое решение было бы просто невозможно без нового качества двусторонних отношений, без высокого уровня доверия и дружбы, который сложился между нашими народами и политическими руководителями. Теперь нам предстоит совместными усилиями налаживать сотрудничество вдоль границы, а также вместе охранять окружающую среду в интересах двух стран во благо всего нашего региона. Недавно было подписано соглашение о рациональном использовании и охране трансграничных водных объектов. И мы ждем серьезных результатов от его реализации, готовы в конструктивном ключе расширять наше взаимодействие с китайскими партнерами по всему комплексу природоохранных дел. Добавлю, что поддержание высоких экологических стандартов является актуальным не только для нашего региона, но и для всего мира в целом. И вы знаете, что эта тематика будет обсуждаться в самое ближайшее время на предстоящем саммите восьмерки, мы планируем уделить ей внимание в рамках своего председательства в формате Шанхайской организации сотрудничества. Дорогие друзья, в этой аудитории хотел бы особое внимание уделить вопросам образования и научно-технического сотрудничества. Убежден, что сегодня, а тем более в будущем, именно образование и культура. Новые знания и технологии определяют путь человечества к прогрессу. Как известно, любовь к учению лежит в основе всей китайской цивилизации. Именно стремление к познаниям в немалой степени обеспечивало ее непрерывное развитие. Развитие на протяжении нескольких тысячелетий. И тем самым создало великую китайскую культурную традицию. Не случайно Конфуций говорит, что единственный талант, выделяющий его среди других, – это любовь к учению. Собрание изречений Луньюй открывается его знаменитым афоризмом – учиться и повторять изученное, разве это не радостно? Знаю, что в сегодняшнем Китае много делается для повышения доступности образования, для увеличения числа студентов и аспирантов, для подготовки новых педагогических кадров вы ежегодно направляете своих специалистов за рубеж для освоения новых технологий и самого современного оборудования. И в нашей стране, в России, такие, такие направления являются приоритетными. Уже не первый год мы занимаемся реализацией масштабного национального проекта, он называется «Образование», и целенаправленно поощряем молодых педагогов, и талантливую научную молодежь. Рассчитываем на кардинальное повышение производительности труда за счет активного внедрения инноваций и технологий. Готовим новые кадры для современного перевооружения промышленности. И здесь, мне кажется, обе наши страны активно готовятся к мощному прорыву в будущее. прорыву, который основан на технологической модернизации всего общества и на условиях равноправного вхождения в лидеры глобального экономического развития. И особо подчеркну, что уже сейчас в России завершается разработка долгосрочной программы национального развития, программы на период до 2020 года. Мы ясно понимаем, насколько важен для нашей страны подъем образования и науки, и хорошо помним те исторические вехи развития России, ее великие научные открытия, которые обеспечивались лучшими умами нашей страны. Причем такое сходство в стремлении обоих народов постоянно познавать новое должно служить основой для нашей сегодняшней совместной работы, для реализации действительно прорывных проектов в экономике и других сферах нашей жизни. Скажу больше, вместе мы способны внести существенный вклад в преодоление серьезных глобальных вызовов, с которыми сталкивается сегодня человечество. Это касается и доступности энергообеспечения, и преодоления бедности, и устойчивости мировых финансовых рынков, обеспечения продовольственной безопасности. Повторю, базой для решения таких задач может послужить интеллектуальный и технологический прорыв в наших странах. И, конечно, понимание огромной ответственности за устойчивое экономическое развитие региона и мира в целом. За поддержание стабильности и безопасности в мире. Сейчас между Россией и Китаем успешно развиваются обмены в сфере образования. В них участвуют и студенты, и аспиранты, и стажеры, научно-педагогические работники. В последние годы заметно увеличилось число и российских, и китайских учебных заведений, устанавливающих прямые двусторонние связи. К примеру, количество обучающихся по программе совместной подготовки бакалавров увеличилось почти до трех тысяч человек. Российские вузы, в которых преподается китайский язык, поддерживают самые широкие контакты с университетами вашей страны. Так, в России сегодня обучается около 15 тысяч китайских студентов, а в вузах Китая – 4,5 тысячи российских. Знаю, что и сегодня в этой аудитории присутствуют студенты из России, и хотел бы отдельно отметить, что в нашей стране растет число молодых людей, которые хотят изучать китайский язык, китайскую культуру, и будут это делать. Уверен, что нам нужно активнее расширять сферу молодежных контактов, чаще проводить и совместные студенческие фестивали и научные форумы, масштабные мероприятия в сфере культуры и спорта. И открывать для молодежи самые широкие условия для научно-исследовательских работ, технологических, культурных проектов. Все это очень важно для наших стран. Несколько слов о двусторонних отношениях, в сфере изучения языка. Известно, что в Китае интерес к русскому языку зародился давно. Ровно 300 лет назад, в 1708 году, при дворцовой канцелярии в Пекине была учреждена школа русского языка. Знаю, что и сегодня русское культурное наследие пользуется вас большим интересом и уважением. Вы читаете и российские газеты, и журналы, Иногда поете русские песни, а знаменитые подмосковные вечера, по сути, стали частью культуры китайского народа. Отмечу, что при этом русская школа китаеведения всегда была одной из сильнейших в мире. Уже к середине 19 века в нескольких наших университетах преподавался китайский язык. И учитывая эти исторические традиции, мы подписали специальное межправительственное соглашение об изучении русского языка в КНР и китайского в Российской Федерации. Думаю, что нам просто необходима дальнейшая популяризация этой работы. Возлагаем большие надежды на проведение года русского языка в Китае в девятом году и года китайского языка в России в 2010 году. Глубоко убеждены в том, что те, кто сегодня изучает русский язык, в том числе те, кто сидит в этом зале, очень скоро будут широко востребованы. И в первую очередь потому, что российское-китайское многоплановое сотрудничество растет опережающими темпами. Я не буду утомлять вас обилием цифр и фактов. Но достаточно отметить, что с 2000, -го оборота, 2000 -го года наш товарооборот увеличился более чем в 5,5 раз, а среднегодовые темпы его роста составляют 30 и более процентов. Россия сегодня занимает седьмое место среди торговых партнеров Китая, а Китай – третье в России. Большие перспективы имеет наше сотрудничество в энергетике, в том числе – в атомной энергетике, в области науки и техники, космоса, связи, в информационных технологиях. В этих и других сферах планируются и уже реализуются многие масштабные проекты. Такие, например, как строительство Тяньваньской атомной электростанции в провинции Дзянсу. Ее первая очередь сдана в эксплуатацию в прошлом году. Назову и встречный пример такой значимый для России проект, как «Балтийская жемчужина» в Санкт-Петербурге. Он реализуется китайскими компаниями и предполагает строительство многих социальных объектов, дорог, мостов, обустройство каналов нашей северной столицы Санкт-Петербурга. В прошлом году был уже открыт современный деловой центр, построенный в рамках этого проекта. Дорогие друзья, мы все с нетерпением ждем открытия Олимпиады в Пекине. Уверен, что Олимпийские игры станут выдающимся спортивным событием и будут организованы китайской стороной на самом высоком уровне. Россия от всей души желает Пекину провести запоминающуюся и успешную Олимпиаду. На улицах Пекина вы сможете встретить и известных российских спортсменов, и российских музыкантов, и даже политиков. И все они будут рады успехам Олимпиады. Добавлю и то, что опыт проведения Пекинской Олимпиады для нас очень важен. Мы его будем внимательно изучать, анализировать с учетом начавшейся, уже идущей в нашей стране подготовки к Олимпийским играм 2004 года у нас в России. Дамы и господа, стратегическое партнерство России и Китая стало абсолютно значимым позитивным фактором, укрепляющим региональную и мировую безопасность. Каждая из наших стран проводит мирную, гибкую и прагматичную политику. И наше тесное взаимодействие позволяет существенно влиять на утверждение сбалансированных международных отношений, в том числе и в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Мы удовлетворены тем, что Шанхайская организация сотрудничества, в работе которой принимает самое активное участие и Россия, и Китай, входит на ведущие позиции – ШОС становится весомым фактором стабильности в регионе, фактором поддержания мира и безопасности, развития многопрофильного экономического и гуманитарного партнерства. Россия, как и Китай, выступают за углубление диалогов ШОС как с заинтересованными странами, так и с многосторонними организациями. Позиции России и Китая в вопросах построения справедливого демократического миропорядка совпадают или близки? Мы вместе исходим из примата международного права, из его безусловной значимости для нашей цивилизации. И считаем, что место и роль организации объединенных наций в этой системе отношений незаменимы. Да, мы согласны с тем, что эта организация тоже может модернизироваться в соответствии с велениями «Времени». Но целью такой модернизации должно быть повышение эффективности Организации Объединенных Наций, усиление возможности ее реагирования на современные вызовы и угрозы, а не ее ослабление или замена ООН на какой-то суррогат. Повторяю, что нам есть, что предложить мировому развитию и есть, в чем приумножить копилку мирового опыта. Обе наши страны ответственны за устойчивое развитие глобальной экономики и гуманитарной сферы. И, конечно, Россия и Китай едины в решимости предпринимать практические шаги в борьбе с международным терроризмом во всех его проявлениях. И делать это как на двусторонней, так и на многосторонней основе. Дорогие друзья! Я хотел бы в заключении еще раз подчеркнуть все возрастающее значение науки и ценностей знания. Как было сказано еще Лао Цзи, если бы я владел знаниями, то шел бы по большой дороге. Знания не только в прямом смысле управляют прогрессом, но, что крайне значимо, объединяют людей разных стран, национальностей и вероисповеданий. И это принципиально важно для развития современных обществ, отстаивающих действительно новую культуру жизни в стремительно меняющемся мире. И вы и мы на собственном опыте знаем, насколько это непростые и трудные процессы. И это требует от всех нас, от молодых граждан, не только воли и характера, но и уважения к традициям и культуре друг друга. Требует самого тесного человеческого общения и преемственности нашего лучшего исторического опыта, тех вековых отношений дружбы и сотрудничества, которые сложились между нашими великими народами. И я искренне рад, что в рамках своей первой международной поездке приехал к вам в дружественный Китай. Желаю вам новых впечатляющих успехов и благодарю за внимание. Столь проникновенное выступление, думаю, у сидящих здесь студентов есть немало вопросов, которые вы они хотели бы задать господину президенту. Прошу вас. Здравствуйте, уважаемый господин президент. Я аспирантка факультета русского языка и литературы. Меня зовут Чан Мяу Благодарю вас за прекрасное выступление. 9 мая вы на параде вы сказали, что пораженные конфликты не рождаются сами по себе. Их поджигают те, чьи безответственные амбиции, амбиции берут верх над интересами стран и целых континентов. Все известно, что Китай и Россия являются стратегическими партнерами. Как по-вашему, какие шансы и вызовы обеим странам перестают в отношении защиты мира во всем мире? Спасибо. Спасибо. А я вас хотел поблагодарить за блестящее владение русским языком. Вы правы. Я действительно сказал, что вооруженные конфликты не рождаются сами по себе – а поджигаются теми безответственными силами, которые хотят изменения баланса на планете, хотят достижения собственных, по сути, своикорыстных интересов. И в этой связи, вчера мы об этом неоднократно говорили с руководством Китайской Народной Республики, мы исходим из того, что российско-китайское взаимодействие сегодня превратилось в ключевой фактор, международной безопасности, тот фактор, без которого невозможно принятие основных решений в рамках международного сотрудничества. Я могу вам сказать откровенно, что, может быть, не всем даже нравится такого рода стратегическое взаимодействие, которое существует между нашими странами, но мы понимаем, что это взаимодействие в интересах наших народов, и мы будем его всячески укреплять, нравится это кому-то или нет. Мы будем работать в этом направлении, будем заниматься развитием совместных экономических проектов, будем развивать гуманитарную сферу, будем развивать культурную сферу, но самое главное – Будем стараться вовлекать в эти проекты как можно большее количество граждан Российской Федерации и Китайской Народной Республики. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, я хотел бы еще раз подчеркнуть, что как раз одним из значимых факторов поддержания стабильности в современных условиях и являются российско-китайские отношения, а также те международные организации, в которых мы принимаем участие и зачастую занимаем одинаковую позицию. Я имею в виду и вопросы голосования в Организации Объединенных Наций в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций, где мы, как постоянные члены, несем особую ответственность за судьбы мира и участие в Шанхадской организации сотрудничества, а также на других международных площадках, где мы работаем и где от нашей позиции зависит зачастую принятие решений. Наша работа ведется постоянно, она не направлена против каких-то других стран, она направлена на то, чтобы поддерживать международный баланс, чтобы все страны получили устойчивое развитие, а наши государства и наши народы вышли на новые рубежи. Спасибо. Уважаемый господин президент Добрый Один, я аспирант факультета химической промышленности. Я обратил внимание на то, что в выступлении упомянул о том, что научно-техническая инновация является важной движущей силой для прогрессов. В этом году вы... Вы выступили с планом инновационной науки и техники вашей страны. Ваша программа как раз соответствует с, с китайской программой о создании инновационной страны. Вопрос в том, как вы смотрите на роль университетов, уни, университетов УЗов в инновационной революции. Спасибо за ваш вопрос. Как я могу смотреть на роль университетов? Я сам вышел из университета, учился в университете, преподавал в университете, о чем любезно сказал господин ректор. И я считаю, что университеты в целом это такие особые очаги развития человеческой цивилизации. Неважно, где эти университеты расположены в Китае, в России, в других странах мира. Именно внутри университетской среды и возникает наибольшее количество самых разных идей. Университеты всегда были опорными точками развития человеческой цивилизации и в древности, и на сегодня, в сегодняшний день, в сегодняшнюю пору. И я думаю, что... Роль университетов в этом смысле неизменна, она будет сохраняться, но если раньше университеты зачастую создавали чистое знание, создавали философию человеческого развития, то сегодня университеты зачастую, и это очень важно, занимаются различными прикладными проектами или на основе фундаментальных прорывных идей создают новые инновационные интересные проекты. И вот эта роль университетов сегодня получает, может быть, такое самое яркое развитие. Вокруг университетов концентрируется таким образом не только сугубо научная, но и технологическая среда. Те изобретения, которые создаются в университетах по сути трансформируются впоследствии в производство. не секрет, что вокруг университетов возникает как правило определенное количество технопарков, где собственно и происходит трансформация знаний в прикладные решения. это очень важно для человечества, очень важно для китая для россии, потому что мы с вами прекрасно понимаем 21 век, это век новых технологий, век инноваций. И если мы не будем этими вопросами заниматься, начиная даже не с университетов, а по сути со школьного образования, мы останемся на обочине развития человеческой цивилизации. Поэтому и перед Китайской Народной Республикой, и перед Российской Федерацией стоят одинаковые вызовы. Заниматься новыми технологиями, превратить нашу экономику в современную инновационную экономику, основанную на знаниях. И ключевыми элементами этой работы будут университеты. Время у нас ограничено. Последний вопрос, 好的, пожалуйста. Добрый день, уважаемый президент. Меня зовут Джуренто Я доктор, Я доктор Института международных отношений. Господин Пре президент, 呃, для своей первой зарубежной поездки вы включили и Казахстан, и Китай. И вы много говорили в. о Шанхайской организации сотрудничества. Как, по-вашему, наши сан три сан страны, Китай, Россия и Казахстан, должны активизировать энергетическое сотрудничество в рамках ШОС. Если это нужно будет, ну, как надо проводить эту линию? Спасибо. Я, отвечаю на первый вопрос, сказал о том, что мы сотрудничаем в рамках различных международных организаций. Одной из таких организаций является ШОС. И потенциал этой организации с каждым годом возрастает. Это проявляется и в укреплении нашего сотрудничества, в различных проектах, которые реализуются в рамках ШОС, и в желании ряда государств также присоединиться к этой организации. Я считаю, что мы можем сделать очень многое для активизации самых разных сфер, для активизации самых разных проектов, которые существуют в рамках нашей работы по шанхайской организации. Что я имею в виду? У нас существует несколько крупных энергетических проектов, о которых вы в том числе сказали, которые связывают и Россию, и Казахстан, и Китайскую Народную Республику, и в рамках работы по этой организации В этой организации мы вполне можем договариваться и о каких-то новых направлениях сотрудничества, в том числе и по энергетической проблематике. Мы с вами понимаем, что сегодня энергетика занимает очень, важная, очень важную часть в нашем диалоге. Это очень серьезное глобальное направление, имея в виду и торговлю энергоносителями, и последующую переработку этих энергоносителей. Поэтому я считаю, что и в рамках двустороннего сотрудничества между Россией и Китаем, и в рамках трехстороннего сотрудничества между Россией, Китаем и Казахстаном, и в рамках многостороннего сотрудничества с подключением возможностей ШОС, у нас существуют возможности для развития крупных энергетических проектов. Мы понимаем, как быстро растет китайская экономика, российская экономика очень быстро растет. и мы понимаем, что нам в будущем потребуются дополнительные источники энергии. Мы должны развивать и собственные энергетические проекты, и проекты, связанные с переработкой различного рода энергетических источников, и нефти, и газа, заниматься электроэнергетикой. Все это можно делать с использованием потенциала ШОС, как, собственно говоря, можно делать и другие проекты. Я уверен, что... Возможности шанхайской организации сотрудничества в этом плане будут востребованы. Спасибо.